Один алгоритм, один день, 41 раз. Сегодня второй день, я нарисовал второй рисунок. Вот, оценивайте. Давайте супервизия, кто там понимает. Вот дата. Девятое сегодня число. Вчера рисовал первый рисунок. Пока не могу сказать, что у меня есть какая-то прям реакция. По числу подписчиков вчера было 467, сегодня 471. Какой-то там рефлексии, ощущений во время рисования, но, ну, честно сказать, ничего не было. Ну, может быть, попозже появится. Пока что полет нормальный. Смотрим, что будет завтра. Сегодня третий день и закончил третий рисунок. Вот такой получился. И уже есть первые результаты Вот здесь вот на пальце уже вот натер Вот, посмотрите Видите, какая шишечка Вот это первый результат пока что Дальше, говорят, будет лучше Ну, посмотрим Четвертый рисунок нарисован Вот 11 число Вот так получилось Сегодня я чувствую, что устал рисовать Мне уже прям неинтересно стало это уже как-то выглядит как одно и то же. Тут есть такой этап, когда ты не можешь отвлечься, и мысли должны быть типа сосредоточены. Но, блин, роллы Стувай. Ладно, ребят, до завтра. Кстати, заметили, что теперь круто получается? Согласен, как бы так есть. Сегодня праздник, юбилей. Пятый рисунок готов. Смотрите, как получилось. Классно? Давайте я вам покажу все пять рисунков. Начиная с первого, а вы скажете, есть ли разница. Первый, второй, третий, четвертый и вот это пятый. Вот так выглядят рисунки. Заметна разница? Так что сегодня у меня праздник, я отдыхаю красиво, а завтра опять рисовать. Но у меня для вас есть еще хорошие новости. Начнем, наверное, с менее главной. Вы можете наблюдать не только за экспериментом по развитию моего канала и смотреть, как работает нейрографика, а также следить за тем, как быстро кончаются эти карандаши. А также вы сможете следить, что происходит с этим столом, когда я на нем постоянно рисую. И что будет с ним через 41 рисунок. Вот это произошло через 5 рисунков. Пожалуйста. Так что три эксперимента в одном Это для вас, наверное, пожалуй Самая насыщенная программа экспериментов Что? Стол оттирай после себя А скоро вы увидите новый эксперимент Как я оттираю стол за 41 день За 41 секунду Кстати, интересно, что произойдет с моим позвоночником Когда я просижу здесь 41 рисунок 41 рисунок умножить на 2 часа Это... Видишь, с математикой стало хуже, зато с рисунками лучше. 82 часа я должен буду потратить и потратить за один эксперимент. Прямое включение 13 октября. Вот, нарисовал. Довольны? Вот, шестой рисунок. Отметился. Итак, блин, окошко может не жрать так громко? Посмотри, как громко. Как записывать в таких условиях? Сегодня нарисовал седьмой рисунок. Честно сказать, какого-то эффекта на седьмой рисунок по ютубу я не заметил, резкого роста не было. Но есть одна хорошая новость точно. Теперь в будущем дети, они не будут пользоваться циркулем, я им буду рисовать вручную. Одна положительная сторона есть. Сегодня снимаю не из дома. Это восьмой рисунок. Вот такой получился. Друзья, я снова нахожусь не у себя дома, у родителей в гостях. И нарисован девятый рисунок Посмотрите внимательно На скорую руку между прочим меньше чем за 50 минут я его нарисовал Так что в гостях рисуется быстрее Особенно когда нет времени Вот десятый юбилейный рисунок И он правда посмотрите Нарисован сразу видно на коленке Потому что он реально нарисован на коленке ну так, не было условий рисовать нормально на столе. Итак, друзья, мы, напоминаю, проводили тест по нейрографике и должны были нарисовать 41 рисунок. Сейчас прошло уже 11 дней и нарисовано 11 рисунков. И давайте проанализируем, какие у нас на данный момент изменения. За 11 дней рост канала приблизительно вот такой вот. 34 подписчика. Ну, я думаю, это супер мало, согласитесь. Но тем не менее, юбилей. 500 подписчиков друзья ну это откровенно пока результаты не видно за один из рисунков не произошло ровным счетом еще ничего с каналом ну, сам по себе он не взорвался но это явно говорит о том что без моих конкретных действий ничего не будет происходить но посмотрим я еще рисую я буду продолжать я буду до конца дорисовывать 41 рисунок 41 день и мы проверим взорвется ли мой канал когда я буду заканчивать эти алгоритмы Ого! Oh.